Офицер, очередная тачка? Да, и очередной дождь. Ну да, ну, так по вот погрузи, и получилось. По грязи покатались. Что, О. О, и ты мою тачку Я с ней поздоровался. Прям ты очень близко с ней поздоровался. Смотри, какая это точила двухдверная. У тебя, кстати, тоже двухдверная. Тоже ну седанчик, да. тоже олдскульный. Это у нас не было Turbo получается. Сколько она у нас стоила, кстати? Она мне стоила... 797 тысяч. Прикинь? Ого. Ага. Ну чё, поехали в тюнинг тогда. Где он тут у нас я вот Не Ого, я не отметил, где он тюнинг этот. О, все, отметил. Поехали. О, да, поехали. Это я слишком быстро сказал, что мы поехали. Так мы тебя сейчас не... подвезем. Не надо. <звук> я вижу, ты сам себя подвез. <звук> да? Я люблю себя подвозить. Я уже заметил. А теперь Ой. тебя подвезу. Э, -э, -э, э, не надо, меня же развернет. Я буду от тебя выворачиваться. Подвозом. Что ты натворил? Между прочим, я поймал машину. Я щелкнул Выкусил. столб. Ой, кошмар какой, а? Кошмарный ты тип, ФСР. Тормозите мне залазить к тебе. Опа. Ох, какой синхронный. Ха-ха. <связывая> Это было красиво, я тебе хочу сказать. Очень красиво. Годы наших с тобой тренировок не да, прошли да, напрасно. Да, каких тренировок вообще? <связывая> ты потом хоть свою точку отремонтируй. Так, ну что, давай смотреть. Ремонт на 160 долларов. Замечательно. <связывая> так, бронька, как всегда. Тормозишки на 21 тысячу. Бамперы. Ох ты сразу изменить о о о о о о что за рали Божьи коровки ралиные фары А может знаешь на что это похоже раньше были такие не валяшки голову не валяшек смотри это знакомое это ведюха с охлаждением да да но я короче поставлю наверное, ралиные фары тачка майнинг Эдишн. майнинг Эдишн, задний бампер, вот только бампер основного цвета можно поставить, окей, скромненько. Двигательно. конечно. Так, глушитель можно сдвоенный поставить, глушитель тюнер, mm -hmm. супербанка, <laughs> супербанка. Ладно, я все-таки поставлю сдвоенный глушитель, я не сумасшедший. И их ощущение так. что не видать, да будет, mm -hmm. никуда туда Почти утоплены. Не Стандартное крыло и крыло с наклейками. Да. Нет уж. Так, решетка радиатора. Опа. Что-то много везде слово ТУРБО написано. ТУРБО. Спереди ТУРБО. Сбагу ТУРБО. Сзади. было ТУРБО. Я чувствую внутри там на зеркале тоже ТУРБО. Есть фары, нет фары. Она моргает. Она моргает, да. Не, я, пожалуй, оставлю. Еще не валяшки. Сбили. Да, еще не валяшки поставим, пусть будет. Так, капот. Ну, карбоновый. Карбоновый в наклейках. Ржавый. Самое оно. Вырез с турбиной. Два выреза с турбинами. Интересно. Потому что дрифт. А это нет слов. Да. Ладно, поставим два выреза с турбинами. Почему бы и нет? Ну конечно жестко придуманная. Лаксон, я вообще менять не буду. Фары, я тоже менять не буду. Нафиг это надо? Это олдскульная будет такая штучка. Неоновые трубки тоже ставить не буду. Ну их нафиг все. Раскраска. Вот, вот и понимаю, где тут у тачки теперь глаза, а где брови? О, смотри, в стиле 70-х турбо появляется везде. Еще турбо, нужно больше турбо. Так, еще нордический гонщик О, у нас. Ох. Спереди не валяшки камуфляж. перекрасились. Угу. Ослепляющий камуфляж. Гибель подколю... Ох ты, ёооо. Фига, тут кровь просто намешана. Красиво, да? Ну, знаешь, она как будто ржавая побитая, но при этом она интересно смотрится. Хм. Будь проще. Я так скажу, это не будь проще. Ржавая акула... Раллиное Хаваи шоу И стимпанк хм. Фингаси. Слушай, ну стимпанк, конечно, прикольно Но слишком уж много намешано Ну, еще чернильный узор Но у нас, по-моему, где-то уже была Такая тачка, поэтому Думаю, ее брать не будем А вот гибель под колесами я еще не видел И я думаю, я ее поставлю Смотри Будет интересно мне кажется... Давай, давай. Наставляй что-то другое, я хоть бочины увижу. О! Дефлектор. Неплохо Можно. так. под основной цвет поставить, да. Так, брызговики. Ну, пусть Хей. будут тоже дополнительного цвета какого-нибудь, я не знаю даже. Какие-то доски поставлены. Номера свои поставлю. О, краска, во, теперь окраска. Ух ты, елы палы смотри, как она. Ну, это черный цвет. <связывая> так, карбоновый черный. Да, я думаю, надо красный оставить какой-нибудь. Хм. Чё-то прям какая-то жесть получается. Какая-то вообще. <связывая> Или может черный поставить действительно? <связывая> хм. Я даже прям не знаю. А вот светлый тебе не, не нравится? Что-то светло-коричневый. Да светлые, не, они не нравятся, потому что, ну а что там будет, там ничего почти не будет. Можно вообще поставить красный и не париться. Хм. Красный Тарины, красный Формула, лавово-красный. Даже не знаю. Ну, ладно, пусть будет лавово-красный. Пусть будет. Я уж просто не знаю, какой тут цвет будет в итоге. Дополнительный цвет. Опа. Видал? Намешано, конечно, пипец. Я в хром закатал, видишь? Я вижу. Не, это, конечно, жесть полная. Так, а если матовый хром, Конечно, пипец. Матовый красный поставить, ну не знаю. А в принципе, можно, пусть будет. Все будет под красный стиль. Тут будет 25 оттенков красного. Слушай, Конечно. а эмблема банды тут будет хорошо смотреться. давай поставим, давно не было. Так, каркас безопасности. Нам нужен каркас безопасности в такой тачке. Я думаю, пусть будет. Так, крыша, выходные. Большой багажник на крыше. Мечта альпиниста. Склад барахла и ретро-багаж. Господи, даже ретро-багаж есть. Жесть. Но я поставлю мечту альпиниста, может это, знаешь, прижимную силу увеличит. Mm -hmm. Если что. Так, спойлер. Эх, на, на лыжах пойдем. В спойлерах багажник. Ржавый даже багажник. Oh. О, спортивное крыло. Серийный спойлер. Дрифт спойлер. Гоночное крыло. А чем разница вообще этих спойлеров? Hmm. Вообще не вижу. Давай серийный поставим спойлер. Так, подвесочка. ралиная. О, О, занизили, занизили. Колеса, смотри, как разъехались. Кошмар. Колеса в сторону пошли, смотри, реально. Видишь? да да да да да да да да Это баланс колес. Он пошел куда-то в отрицательную сторону. Так, трансмиссия, торбо колеса. Я даже не знаю, надо менять колеса Они в принципе какие-то Эксклюзивные, смотри, тут что-то написано На них еще Давай тогда оставим Да. Так, стекла Давай слабое затемнение поставим Так, ну и все Все тогда на этом закончилось Хотя вот я все-таки переживаю Насчет колес Даже не знаю если по-хорошему, надо их оставлять. Но они же не поедут. Ты <свят> сам понимаешь. <свят> Поэтому надо все-таки поменять на что-то более существенное. Пожалуй, вот такие. Organic Type 0. Так, цвет колес пусть будет красный. <свят> Заказные покрышечки. пулистойкие И дым от покрышек. Будет, догадайся какой. Красный. Именно так, именно так. Так, ну все, можно выезжать? Опа, смотри. У меня сразу вид на колесо. Oh, oh, Ох, они... ё. Oh, oh, oh, oh, oh. Вот это будет вечный старт. Хрена на дрифтует, ты посмотри. Все-таки не даром они так колеса сделали, а ты не хочешь их переделать? Не, не хочу. Пусть будет так. И Давай. что это за гонка будет? Ремонтируй свою тачку. Так, а я пока настрою нам гонку. Че я ремонтирую? Это просто грязи. Просто... Да-да, грязи-грязи. Тряпочки протрут. Да-да-да. Нет, стекла запилили на месте, кстати. А, это знаешь, хорошо тут? Я вспомнил. Mm -hmm. Тут нет гоночных тормозов, то есть сейчас мы обвесим ее. О, ты еще обвешивать начал. Так, так. движок. Сейчас а я поставлю. будет у нас у амунации? О. хотя. Хотить придется, GPS мне нравится, он вообще выбирает пути неоднозначные какие-то. Может у обсерватории тогда поставить? Я даже не знаю, какой путь тут лучше будет. Так, я вылажу. Да, давай, короче, поедем к обсерватории. Будет интересней. Чуть я ее улучшил. Так, давай, становись рядом со мной. Дабы не давать тебе форы. Долго Давай, прям рядом со мной. Ну, я думаю, ты сейчас улетишь просто вперед. Так, пригласил. Угу. Mm -hmm. Уймал. Ну и тогда погнали. Так. о о о о О-хо-хо, я в дрифте. Я весь путь в дрифте проеду, я так чувствую. Вообще не катит. Слушай, вообще, вообще не катит. Так давай все-таки колеса воткнем нормальные. Да не-не-не-не-не. Колеса-то нормальные, понимаешь? Она сама по себе не катит. Подвесон поднять надо. Да, это не поможет. Почему не поможет? Хотя, знаешь, ты там что делаешь вообще? Я встаю, давай, вперед. Да... Подожди, вот так? Я тебя сразу подтолкнул. Да я уж вижу, да. Ладно, поехали. Я все-таки постараюсь вылететь вперед. Я думал у тебя это на повороте получится. На каком? Смотри, Вот, я опять на в... этом. Я опять в дрифте в каком? Я тебе расчистил немножко дорогу. Ой, жесть какая, просто. А это мне это вот не машина. Интересно, это. вот я смогу тебя. Ага. Смогу. Да в легкую. Ты даже не напрягаясь, едешь. А я тут пытаюсь бороться с этой тачкой. Не, у меня получился, знаешь что? Она, в принципе, по настройке. Дрифтовая. Mm -hmm. вот, так что это все-таки больше.. Не офигеть, какая тачка для гонок, а это тачка для дрифта. Показушная. Вот серьезно. Ну просто смотри. Мне не, мне не надо даже ручник нажимать, чтобы в дрифт войти. Жесть! Вот, вот, вот. Просто я как корова на льду на этом асфальте. Смотри, дрифт. Знаешь, как это, вы в танцах, а я в дрифте. Да, да. Зато то красота. Смотри, какая красота. Хоп, а ручничок. И поехал в дрифте. 6. Прекраждать жесть. тебе путь. Да, не зря ты в вот этот цвет ее покрасил. Бедные люди, которые ее видят. Да-да-да. Они будут задеты. Какой-то частью тела. Этой машины. Не, ну ты меня вообще как. <смех> да, у меня скорости хватает тебя догнать, обогнать. Да, да, да, да, да, да, да. Но не хватает управления, да? что то город слишком насыщенный стал, да? Да не, нормально. Просто я протормаживаю, чтобы реально тебе дать возможность убрать, но нет, смотри. Ну да, ты меня уже догнал. <смех> Это тоже было так запланировано? Да, да, да. да, да. Хапот. Хопот. что подлетел, и... нужно прям. И как тебе здесь удалось войти? Так же, как и тебе. Мне спокойно удалось войти. Там же можно проехать. Нет, ну просто что... А, дрифт? Такой хороший поворот. Это токийский дрифт. Ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, встречка. Ладно, вот так, все. Ура! Дрифт! Ржавой победил! <с> ну, учитывая, если бы кое-кто не поддавался, было бы все куда интереснее. Yeah. Ну а так да, получается, смотри, но эта тачка вообще не предусмотрена к тому, чтобы хоть как-то кататься нормально, она предназначена только дрифтить. <смех> я кажись промолчу просто, да? Вот попробуй, вот просто попробую. На самом деле просто на Сентинеле достаточно газануть. Отлично езди, смотри. А -а -а. Если нужно было задом сюда ехать. <смех> а ты поехай вперед, передом, и попробуй в поворот зайти. На Сентинеле это можно легко... во во во во во во во Хорош, да? Угу. <смех> Просто поверни руль вправо, до отказа. Просто нужно андеграунд второе Всё. грузить и брать эту тачку в первых гонках. Это точно. Ой, жесть, конечно, полная. Ты его сбил. Нет, это он меня сбил. Поехали тогда. Поехали. Сейчас лыжи с ними мы поедем. Оп. Ну да-да-да. На чилят надо их отвезти, а потом, короче, в Жесть. Это просто жесть какая-то. Не, ну когда скорость набирает, она так неплохо топит. А, ага, теперь войди в поворот. Вот войди в поворот, да. Понял? Корц. Корц, да отличная тачка Пожалуйста. пожалуй я ее как купил так и продам По запчастям да так она принесет больше пользы